Так, я походу иду к ребятам с завода а, -а, -а. Советские солдаты Здесь случилось что-то ужасное И всем привет, три подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер. И мы продолжаем Раза Том рейдер, Это уже восьмой эпизод. А соответственно, это значит что? Это значит, что у вас понедельник, это значит, что выходные, вы долго ждали продолжение этой части Извиняюсь, я просто не услышал, что предыдущий эпизод был седьмым и забыл сказать хороших выходных из пятницы Ну, хотя бы хороший начало будней недели, а у меня получается так а у меня уже получается сегодня, в теории, в теории, ну, не в бою сегодня, а в ваше сегодняшнее. У меня начинается этот рабочие будни дни. То есть отпуск кончился. Я из будущего с прошедшим отпуском тебе и приятных мук. Ну ладно. Продолжаем. Но по традиции сначала не забудьте подписаться на наши социальные сети и ссылочки в описании, так вы получите доступ ко всем оповещениям и будете в курсе ближайших событий. Там же еще и расписание публикуется. И, конечно же, ребят, не забудьте, что есть возможность поддержать канал Донешином, если есть желание. Помочь скопить на новогодний подарок Ну, мы частями формируем все это дело Поскольку новогодний подарок у нас большой будет <свёздит> В лице нового ноутбука Но я тоже откладываю, не переживайте Я тоже откладываю Так что все собираем, всем миром Я в том числе <свёздит> Ну, а так, ребят, продолжаем Вебку выключаю, с вами не прощаюсь Лара, погнали Надо еще две вышки доставать, две вышки Едь, идем Так После раз мы слает тут оружие, то есть я ничего не отключал, она как а, вот так вот э, работала, так и работала. Так, М -м -м, красивая доска. Нет, реально доска очень интересная. Надо найти пленника Константина. Он наверняка что-то знает. Да найдем. Только сначала видишь, что у нас сколько работы, сколько забот. Идем сначала здесь определимся. А черт, мне туда и надо. А мне туда надо. А я могу забраться вот так. Рядом доп испытаний. Еще одна что ли гробница? Вон там вдалеке. Ладно, доберемся до туда тоже. Так. Угу. А это туда? Я могу, конечно, попробовать допрыгнуть Но вероятность, что получится Крайне низка Это спуск вниз Мне нужно какое-то снаряжение Что-то все дело вырубить И в этом проблема У меня его нет Может... Так, а вот до той высоты -то Я как-то смогу могу, наверное, тоже добраться Ладно, давайте попробуем до тут добраться Вот до той вышки, мне кажется, добраться Вполне возможно и вполне реально а, Лара Давай не тупи Тут еще охотничий сезон там с вами устраивать, кстати Строго говоря, опять же Там как бы туда, к лагерю. И Еще рядом гробница одна. Так. И последняя. Последний у нас вон там. Как до нее добраться, пока не представляю. Ну, сейчас представим, а, а мне кажется, что это грудка камни какая-то неестественная. Мне вот тоже так кажется Так, а там спуск сверху есть Еще дополнительный Нет, Лара, давай-ка наверх пока Давай-ка Вот здесь пока походим Посмотрим, что тут есть у нас Ага Так. Туда не залезть, а вот сюда вполне можно. Где эта гробница? А, вот она. Ну, да недалеко. А это Егуарбита, яку... да вы издеваетесь. Что тут еще обитает? Вот тут в теории я могу как бы попробовать туда добраться. Давайте попробуем. А! Ясно. Значит, тут только альпинизм получается. Значит, получается, тут только Ларин альпинизм нам поможет. Ну, допустим, давайте поэкспериментируем. Нам не будут давать в первый же раз задание, которое Ларра бы не могла бы сделать. Это было бы слишком тупо для разработчиков. Значит, она сделать его как-то да может. Значит, она его сделать-то может. Просто непонятно, каким образом пока что. Вот и все. Давайте исследовать гору. Вот, к примеру, для чего вот здесь сделать вот такую залезку? В этом нет смысла, так? Если только тебе не нужен путь. Это дегуть? Да ладно. А, вот он. Вот и нашли дорогу. Как я тебя не узнал? Вот и нашли. А Ларчик просто открывался. Так, нас, скорее всего, вот сюда надо. Ну точно, вот и нашли дорогу. А я в прошлый раз гадал. Так. И зачем здесь такое вот закрытое восхождение? Не для красоты же, в конце концов? Нашли главное. И это хорошо. Нашли и хорошо. Так, спокойно. Лара, танцевать танцую. Да ладно тебе. Ты уже в... здесь греешься на этом морозе. Тут еще и дегтя, кстати. Тут дочень много дегтя, меня это бесит. Нахуй я вам тут столько дегтя, советщина? <связывая> вот и наш раз последняя пропажа. Так, ну и отлично. И теперь давайте зададим задание. Стоп. А, это голуби. Я... О, вот, кстати, вот еще. Я просто не хочу упускать материалы. Ни тростинки не упущу. Красота. Можжевельника у меня полно. Советских флагов тут полно. Но я ничего не могу срезать. о о, -о, -о. А что является ее слабым местом? А, -а, а! Еще одна пещера. Но мы сначала с вами вот в эту зайдем, потому что я ее уже открыл. Прежде чем мы пойдем с вами. Все-таки испытание мы нашли одно. Так. Черт, даже у меня сейчас немножко проседает. Наверное, дело в снегу. Все дело в снегу. А это только поджигать. А у меня нет поджигательных снарядов. У меня для розжига нет ничего. О. Мы оказались глупцами беспечными, самонадеянными дураками. Хотели остановить их. Красная армия превосходит нас числом. Их оружие лучше. Они упорны. Многие из моего народа и я в их числе оказались в плену. Нас заставили работать в недрах нашей же горы. Рано или поздно они узнают о нашей тайне. И мы должны быть к этому готовы. Я вы чего думали? Пришла армия с Которая остановила чуть ли не самого Адольфа Гитлера Сочетая, конечно, со целым миром Не будем отрицать этого факта <клес> а я не надеюсь на что-то Какая отмычка, Лара Какая, блядь, отмычка У тебя Лом Ледоруб Вот ты им сейчас пользуешься О! Чрт убежала. Ты закончила. Уничтожила все передатчики. С ретрансляторами покончено. Да. У нас мало что есть, но если ты с нами, можешь взять вот это. Отмычка! Самодельная отпунщика. Пригодится Лари для скрытия замков на некоторых сундуках и дверях. Благодарю! Где ж ты был? Множественные задания. Возвращайтесь в пенсию выдающие задания. Позднее можно получить дополнительные задания. Задания доступны всегда. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну. Есть задание? Нет задания. А если найду. <смех> Ладно. Я переключусь на лук. И будем по-тихому, не спеша. Идти сюда. Так, тут тоже есть что сказать от... Тут все есть что от отмычкой. Я знаю, что тут везде гробница находится. Найдем все. Скорее всего, где-то внизу. Во льдах, видите? Целая льдина на поездку. Ну, плюс тут еще такое... Перебежка. Давайте попробуем. Нет, не берет Что это? Это склеп Ну мы склеп нашли Но сейчас мы сначала пойдем в тот, который я уже открыл Потому что пока те белые Я буду их видеть Иначе просто буду... Потому что... И к тому же я в него случайно зашел Просто в него буквально зашел Ну, благо у нас теперь есть отмычка. Мы можем, кстати, вернуться еще туда. Мы, наверное. М -м. Можно воспользоваться быстрым О! Да ладно, а вы что-то лежите, такие беспалевные. О! Товарищ! Ой, ай-яй-яй-яй-яй-яй, -а -а -а -а -а -а -а -а, идиот Ябло Да уж <свят> Последняя волчара Последняя, между прочим Да, я не перезапускал Ничего пока что, так что да, она реально последняя А че она убегает? Я отравлен Че убегает, че боец то Вон да, на вышке что-то есть. Зайдем, заберем. Добров все равно есть, так что. Сначала сюда. Ай, Слара, ну серьезно! Там не пойму, то ли на, то ли свои, то ли не свои. Так. Есть. Как она выдерживает? Дерево же все-таки. Да мороз? Так, я вижу еще. О. Есть точка спуска. О, хорошая точка спуска есть. Прекрасно. Много чего забрали хорошего и вкусненького. Это мне нравится. Почему такая боевая музыка? Не понимаю. Ага. -а Песик ты мой. Последнее слово, Шавка! Надо, кстати, прокачать реально вот эту выносливость. Две волчьи шкуры. Две волчьи шкуры. Кто хочет две волчьи шкуры? Хорошие шкурки. Дорогая. дорого. Так. Вот здесь она находится. Прямо вот напротив. Где-то тут вход должен быть. Так, это загонщик. Тут должно... Вот она, вот нашли. Идемте. Эй, Черка, привет. А. Заметьте, старые каски советских шахтеров. Даже жуткое. Что там? Найдены секреты. Давай изучим. Я, конечно, вскрыл эту гробницу. Но... А, тут завальный ход. Пролезать не будешь, да? Так, добыли. Так, надо ну вход с другой стороны, это обходка. То есть я ее что, уже изучил, что ли, все? Подождите, как мне ее посмотреть? А-а-а, Я нашел общемировую карту. И там еще несгораемые ящики Так, ребят, нам есть чем задеться В общем, мы нашли очень ценный предмет Цена гробницы оказалась Он просто развился, да, значит, получается. Очень когда они крутятся вокруг, они просто резвятся. О. Так, это альтернативная дорога, я так понимаю, да? Там древка. Привет, зайчик. Ну, он пусть бегает. Я его просто случайно спугнул. Я не хотел, но... Я его спугнул, сам виноват. Так. Пусть будет запас. Древку возьми. Ну, кстати, такой красивое озеро, если так уж глянуть. Реально красиво, мне нравится. Сухостой. Скорее всего внизу, но туда я не хочу. О, заяц Беляк. Эк вот это экзотика. <звы> Черт. Ладно, сам виноват. Надо просто уметь выжидать, а я не умею. Так, в нее попал. Потом по следам крови отслежу. Вот, подо мной буквально находится. Пока что это никак не опустить. Ну, ладно, будем в курсах, значит, что здесь это просто возможность есть. Но я прокачал выслеживание с вами по хорошему уровню. Надо только идти по следам, знаешь, еще куда эти следы ведут. А я даже пятак крови, кстати, не. А, кстати, а почему пятак крови не отображается? Немного обидно, знаете ли. О. Вроде бы и запас большой, комплект. Всего есть. Рядом гробница. Говорят. Ну вот одну мы нашли. Кстати, вот здесь же еще есть огнеупорный комплект. Давайте им тогда займемся. Этот тоже мне точно доступен. Он наверху. Его достать для меня не сложно будет. Так, Ларыч. Какая крепкая у нее хватка! Давай! Советский! Разблокирован! Пистолет разблокирован. У нас лагерь. У нас снова пистолет разблокирован. Прекрасно. Так, что у нас еще теперь здесь есть? Тут очень много чего есть. Аварийный тайник, опять же. Хочу посмотреть. Не-не-не, наверх, наверх! Чего ты так капкаешься? Боевого ножа вот нету, тоже обидно. А он был внизу, кстати. Ладно, идемте за тайником. Потом спустимся в шахту, вот в эту, которую мы открывали бревном. Это птицы. У меня птичек пока достаточно. О! Сколько древки здесь? Сейчас наберем. О, все, у меня перебор, да? Вот здесь. Давай, Рой, Рой, Рой! Серьезно. Так, я походу иду к ребятам с завода. а, -а, -а. Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное. Ну, или что-то прекрасное, в зависимости от того, с чьей стороны посмотреть. О! Давай, Лара, поморозься на, на фоне с Лениным. The the Не знаю, почему-то мне хочется именно это петь. <музыка> так, полуавтоматический пистолет у нас какой-то новый появился. Так... Апекс, Нокс, шквал. Нет, это был уже. Шквал был. Апекс, Нокс, лунная тень, крупнокалиберный яд, полуфнотический... А, вот он, полуфнотический пистолет. Скорость боезапаса и скорость стрельбы великолепно, но урон низкий. А как выглядит? А, это классическая пушкала. Нет, я буду все-таки с лунной тенью. Да, боезапасы, скорострельность и боезапасы пониже будут, но она сама по себе хороша. А, ну, у нас с вами еще прокачка до доступна хорошая. По луку есть что? Нет, по луку пока все. Ремесленный инструмент пока нету. Ладно. По пистолету куда лучше у нас. Дульный тормоз, сможем. Скорострельность. Уменьшает отдачу Отдача вообще большая проблема сейчас Давайте я сдачу Красота Кстати, Лара, вот так сохрани позицию Красота Так Нажите, я просто хочу ее сфоткать Во-во-во-во, Лара, держи-держи Держи вот так, отлично, молодец Так, теперь здесь давайте. Боец. Атака с уклонением. Выходя из строя урагов брони во время нажав кнопку игр приклонения. Опытный дуэлиант. Продлено время для проведения атаки с уклонением. Повышает количество опыта, получаемого в случае успешного удара сбоку. Э -э боевка, скорее всего, сейчас впереди будет, но... Мы пока что уходим Возврат стрел Получить шанс Сделающий стрел Из тел врагов Убитых выстрелами из лука Вот это надо Это экономия Звериное чутье А подождите Это у меня есть Извиняюсь Двойной выстрел Одновременно выпустить Две стрелы Две разные цели Для этого Выберите эти цели При Полностью Натянутой ТВ Осуществлять прицель Подождите Я могу выстрелить В два врага Одновременно Вот это мне нравится Мертвенный обзор. Когда вы поймаете в прицел голову врага, появится индикатор. Вот это, кстати, интересно. Виртуозность. Убивайте врагов сериями приемов. Выстрел в голову, бесшумное убийство или смерть с небес, чтобы заработать больше опыта. Чем длиннее серия, тем больше награда. Ну это папади Вы знаете, я целю силовую Находите больше природных ремесленных ресурсов. Искусство выживания. Находите больше искусственных ремесленных ресурсов. Давайте виртуоз. Я сразу равно целюсь всегда в голову. Мне как бы не привыкать уже. Ну, в принципе, неплохо. Так, по рюкзаку. Боеприпасы. Так. Изготовить по максимуму. Которить по максимуму. пусть будет. Как раз здесь еще и пропаганда у нас. Снова пропаганда. Труд побеждает холод и голод. Лара, можно я почитаю самолично? Здесь написано. Вечная слава героям, которые... Боролись за свободу И независимость Советского Союза Где ты прочитала вот эту фразу пропагандскую? Здесь просто вечная память Память уважения Я не понимаю Это к фрескам так, понимаешь, относится, да? Пока что это никак не опустить Ну это нам комета понадобится Скорее всего нам ее дадут в Китишграде О! Вот это, кстати, мы вас видели Записи Кажется, в них указано какое-то место неподалеку. Тайник с монетами. Они серьезно? Советская Стелла. Советская Стелла говорит: идите, найдите монетку. Но, ребят, я конечно понимаю, что придираюсь, но опять же я придираюсь. А что отсутствует? А, нож! Лара, нахуя пошла. Ладно, че, я её сужу сам тоже без ножа. Грыбым. О. Бедняги сидят, конечно, в ужасе, но что поделаешь? Сами выбрали свое направление. А могли не выбирать. Рай, рой, рой! Отлично. Сейчас, наверное, с вами так много всего наберем, что у меня просто уже ничего не останется. Хм, еще одну нашли. Она отражается, кстати, на карте. Она как бы есть, но как бы нет. Это объясните. Я туда не вошел еще. Вот тут есть пещера. Она, скорее всего, идет сюда. Давайте, да, мы сейчас, знаете, как сделаем. Мы с вами... Конечно, недалеко пока от лагеря. У нас есть отмычка. Давайте вернемся... секцию. Там же тоже у нас можно быстренько пройти, все посмотреть, все пошерстеть. Ну, чтобы могли сразу забрать всю отмычку. Давайте. Телепортируемся, потом обратно. Вот здесь. Это чисто, конечно, базовый лагерь Да, я... Давайте сначала сюда Если не получится там пройти Потому что там должен быть проход Насквозь, в любом случае Там должен быть проход насквозь Если не получится То мы с вами Пойдем тогда другим окольным путем Как раз мы с вами успеваем еще по времени Наверное, изучим еще эту гробницу внизу что будет, в принципе, прекрасно. Здесь Константин, тот, который напал на меня в Сирии. Он ищет цветой источник. С ним целая армия фанатиков. И они далеко впереди меня. Чтобы добраться раньше до затерянного Китежграда, придется пробираться в старый лагерь. Это единственный вариант. Но мы пробираемся так да, всеми путями, окольными неокольными. Нам как бы в тюрьму, конечно, надо, но пока туда не суёмся Пока туда не суемся. Сейчас мы сначала по и просмотрим все гробницы, все точки, все кочки Всю красоту местную, чтобы нам просто точно убедиться, что все, что могли собрать, мы собрали Причем, Заметь, я телепортируюсь на новое место, они а даются Причем, знаете, самое забавное, я игру не выключал. То есть, в теории, эта зона должна уже быть прогружена давным-давно. Но что-то, вот что-то, через что-то, через белое колено, через северное тлено, она что-то долго думает. Ну ладно, подождем. Давай уже, Лара, я здесь, я тут. Хоть бы, знаете, мне давало что-нибудь что почитать. Не люблю вот эти долгие прогрузки. Хотя я заметил, когда мы с вами бегали по различным локациям, что-то исчезало, что-то появлялось Возможно, это глубина прогрузки работает Мы были слишком далеко от этого места, и оно сейчас просто полностью восстанавливается А базовый советский лагерь сейчас попросту исчезает Ну, скорее всего, так оно и делается Меня знаете, что только бесит? Почему нам не дали отмычку сразу? Ну, хотя тогда бы мы туда не возвращались, бы это было бы логично Все. Окно установили. Мой респект. Во! Гад, видите, есть. Вот сейчас все есть. И никаких проблем. О, забрали. Давай, Лар, открывай. Дверка старая, должна податься. О, ля -ля -ля -ля -ля. А тут что у нас? Лагерная карточка одного из заключенных. Ну-ка. Выдано 10 января 1940 года. Как раз система ГУЛАГа еще работала. Действительно. По 31 декабря... 40-го. <смех> вы издевает. А! 31 декабря, сорокового года, извиняюсь. Личная подпись. Украинская СССР. Николаев. Город. НКВД Украинская СССР. Управление НКВД по Николаевской области. Удостоверение 380-е. Кульбякин Алексей Николаевич, ну хоть где-то где они, видимо, они, видимо, скан сделали. Состоял на службе в Управлении НКВД по Николаевской области в должности от опер уполномоченного. Стриничков. Ну, в общем, лагерная карточка НКВДшника, оперуполномоченного. Ну в общем-то он здесь работал он не сидел грибы они тут хранили грибы и все нет, ну мы, конечно, много чего получили, я не, не спорю. Много чего полезного нашлось. Все хорошенькое, все прекрасненькое. Тут, по-моему, еще где-то пароход был. О, стоп. А, показался. Где То где-то еще дверка была, я помню. Так, но ну там мы не пролезем Там тоже Дать я вот здесь посмотрю быстренько Но тут вроде тоже никаких проходов не было Так что Пока рано Ладно, давайте спустимся по старому Доброму маршруту, уже пройденному Так, спустимся по старому Доброму ощущение будто кстати а мониторы все еще работают удивительно тут такой жар пышет а им хоть бы что Ладно поехали спустим сейчас тогда по старой доброй традиции в новый лагерь едем вперед Да. То есть у нас сейчас С ресурсами вообще проблем нет Это меня радует Так Ага, а это там но там пещера, и она внизу. Что-то мне не хочется, конечно, спускаться. Пока что. Давайте тогда мы с вами... Так. Давайте сначала в склеп войдем. Во-первых, он рядом. Идти недалеко. Так, во-первых, склеп рядом. Идти недалеко. Так, вот проход. А уже, а, уже 45 минут. Да ладно. Ну что ж, давайте тогда на этом с вами на сегодня закончим, ребят. Я продолжу сейчас параллельно все это дело записывать. Так что, ребят, не забываем, ставьте лайки, пишем комментарий, подписываемся на канал. Социальные сети, также все ссылочки в описании. Ну а с вами был Альберт Вескер, Лара Крофт, прекрасные начало недели и всем до скорой встречи, всем пока. Увидимся!